Я календарь перевернул и снова 3 сентября. Наша экономика, как хуйок Наша экономика, Это называется кранты. Будешь ли всегда и верен, Пока смерть не войдет в двери? Нет! Нет! Ты... Ты зла. Ты так зла. Ты... Ты зла. Ты так зла, ты, ты зла, ты так зла, ты так зла, ты зла, узнав ответ, ты зла, узнав ответ, ты зла, узнав ответ, я прочитал, лишь нет. Achmond, wat je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 Сейчас, сейчас дойдем, а я тебя вычу, вы, ты уж меня прости.